Всем привет! Время обеденное. Я решил быстренько приготовить что-нибудь из рыбы. На обед у меня сегодня спагетти с лососем, капустой брокколи и рыбным соусом. Готовится быстро, съедается также. Показываю. Так, ну рыбу я буду отваривать. И для этого я сделаю небольшой такой бульон. Одну гвоздику, немножко сельдерея, немножко семян фенхеля, лавровый листочек, ну и пару можжевеловых ягод. Раздавливать я их даже не буду, потому что я буду варить в кипяченой воде и делается это очень быстро. Сразу варю кипятком и круто присаливаю, чтобы вода была у меня такая немного пересоленная и отправляю на плиту. Готовить я буду сегодня на две персоны, поэтому делаю для начала соус столовая ложка сливочного масла и столовая ложка с горкой муки и слегка обжариваю так ну вот этот бульон это в котором я буду отваривать лосося количество всех ингредиентов вы найдете у меня под видео я значит взял филе лосося она уже без костей полностью очищенная и брокколи здесь буквально 150 грамм порезал на небольшие розочки чтобы было приятнее и удобней есть дам немного белого вина и залью рыбным бульоном. Как готовится рыбный бульон, ссылку я оставлю. И как раз делается лосось тоже. Но мука у меня уже полностью проварилась. Я добавляю соли, добавляю сока лимона, сливки 30% и щепоточку сахара. Соус вскипячу, уберу с плиты, добавлю немного горчицы. И все, он у меня готов. Все, соус закипел. Добавляю немножко перца, чуть-чуть буквально. Отключаю, убираю с плиты. И добавляю немного горчицы. Самые обыкновенные столовые горчицы. Накрываю крышкой, соус у меня готов. Соус я примерно сварил 300 миллилитров. Этого количества для этого блюда, именно этого блюда, будет достаточно. Ну теперь, чтобы процесс не затягивался, а все делалось довольно быстро, я очень люблю пользоваться кипяченой водой из чайника. Так просто быстрее готовится. То есть вот этот обед, который я сейчас готовлю, займет у меня примерно 30 минут. Так, даю воде закипеть. Это у меня для спагетти. Спагетти я отмерил на персону 75 грамм. В общей сложности 150 грамм. Эти 150 грамм я буду отваривать в полтора литрах воды. Это примерно получается, что спагетти 10% от количества воды. Так, далее там в кастрюле здесь у меня вода уже горячая, кипяченая также. Это для брокколи. Ну а здесь варится мой бульон для рыбы. Так, ну вот 5 минут прошли с того момента, как мы закинули спагетти. Теперь воду для брокколи я хорошо солю. Соль размешать. и отправляю брокколи вариться. В это же самое время добавляю немного белого мина в бульон для рыбы. И отправляю рыбу сюда же. Бульон у нас кипеть не должен. Я вообще сделаю проще. Я его уже на данном этапе просто отключу и накрою крышкой. Ну ждем приготовления спагетти, брокколи и можно начинать подавать. Так, брокколи готовы. Я сливаю воду. Брокколи готовится, имейте в виду, очень быстро, примерно 5 минут, не больше. Так, ну я перемещаюсь на стол подачи. Чтобы вода у меня не убежала, я всегда оставляю крышку при приготовлении макаронных изделий приоткрытую или вообще без нее. Ну вот лосось, который у меня был просто в воде. Посмотрите. Он уже даже, скажем так, немного перешел. Ему 5 минут было даже много. И обильно поливает соусом. Все, друзья, мой обед готов. Если вам это простенькое видео пришлось по душе, то мне очень приятно, то я проделал эту работу не зря. А я на этом с вами прощаюсь. И до новых видео.